Всем привет, дорогие друзья с вами Black Channel и сегодня будем начинать проходить метро Last Light. Сразу хочу пожелать приятного просмотра и приятнейшего аппетита... аппетита всем, кто кушает, а тех, кто не кушает, взять что-нибудь и покушать. Да. Давайте найдем все. И мы начинаем. Так, выживание спартанец. А что? А тут два выживания. А ну выживание тогда. А, нормально. Конечно нормально. Не надо мне хардкор, я точно не смогу пройти. вот так вот. А то будет темно, как в прошлый раз. Я не хочу так. Черные появились позже. А, да? Со стороны ботанического сада. А. -а, -а. Так он, по-моему, еще Черные. метро 2030 был. Огромные, на голову выше. Да, мы, кстати, видели их. Человека создания из кошмаров. Ну, еще тех, да. Жуткие, как вывернутые наизнанку люди. Ну, ну такие есть. Чудовище. Рожденные Это из-за ра радиации. Молва приписывала им чудовищную силу и неестественную зву. Ну да тоже из-за радиации. Говорили, что они голыми руками разрывают вооруженных людей. Вооруженных? Я бы еще что там с невооруженными будет. Вообще просто одним это пальцем дотронуться правда. и все. А, это неправда. Правда? А, нет, правда. <с> он даже не знает. Ну, потому что он, наверное, не, еще... не С ними не встречался. Дэши, кстати, мы тут были. Еще с прошлой Я серии. А, так это, по-моему, она есть. На Петровке. на Петровке. А, это другой мотив, короче. Два варианта у нас. Либо пойти на улицу, если там все уничтожить, либо такой вариант. Че, пацаны? Что такое? А где огнемет мой? Мы огнемет все-таки убрали, да? блин, печалька. Если мой огнемет остался, Ууу, тут как весело было черные идут, конечно. Вон они. Походу уже. А вот они, кстати. Назад, я сказал. Нифига себе. А нет, не черные. Это обычные... Блин, а своих... Я своих убил! Я ч своих поубивал, что ли? О, здорово. О, смотри, какой у него лак красивый. Что-то у него, по -моему... Все спать ложись. А как это так получилось? Меня опять э -э, загипнотизировали, что я своих убил. А вот и черный. Это сейчас, наверное, этот, э -э, как его там называли, стоит, да? Или нет? лифтой это А, ну я же говорил. Вот, да, это я. Он, кстати, из прошлой метро, да, пришел. Хотя-то мы их говорили, что ты не встретимся больше. Ну нет, черт, встретились но опять. Из них. Живой остался все-таки. А, шанс да? Они ведь пытались установить с тобой контакт. Да, Только... так я уже и так взорвал вс а ⁇ на Да. Ха, ты О, опять этот депил. Да -да, угу. сейчас. Нам просто необходимо поговорить с черным. Как? Ты не жние люди! Как о черными поговорить? Это вообще невозможно. Я Они ж не люди! Да, ж не люди. Сказал, ж не люди. да хочу с полежу, ч ты орешь вообще? Не ну, это им неплохо может быть, а? он не понимает Избирайте, совсем. Артём, я подожду выхода из казармы. Подож... Да что то не наезжай на хану, нормально сказочник это ты сказочник через... волшебный набери ты... на, бери с собой этот портфель и пошли ой патрончики да а нет это не патрончики но ну, это типа патрон да, в виде зажигалки понтовая такая двигайтесь да не надо мне обучать я уже это все знаю о на тут есть какие-то патрончики нет а музыка не рабочая короче Ой, инвалиды тут даже есть. Так, куда она? он в тюрьме, что ли? <с> Или в армии? А, это армия, да? Он такая заброшенная, как будто это тюрьма, блин. Калаш. А что это вообще такое? Выписали его. На он достает? Там газеты нету. Оружие теперь полноправный рейнджер угу. надо будет это дело спреснуть а, а есть тут новое оружие или эти те же самые Итак, приступим. давай всего, да так у меня он должен быть Плотим еще с прошлой раз серии раз остаться раз Одна стоит. <свят> пор, да? так и да особенно мой противовратство за все время <свят> накопилось Конечно, там нормально противосточных о противосточных давай фильтры да но что ты мне два фильтра даже, мне на минуту максимум. Так, не сдох Одну аптечку, что-то маловато. Давай четыре еще. Патронами Плату платишь. Мы патронами. Конечно, О, не не нормально. Бьют, а за но что мне зарплату? А кем тут работаю вообще? Угу. Тап, чтобы открыть меню выбора. А, а а патроны у нас ну, вроде бы все нормально а, а ты только а, Пушки. а давай Выбирай, давай а как их выбрать тоже наи по три в... ну в принципе да а чем мы прошлой серии прошлых раз э... прошлой серии там мы носили только две а как он стоит? А, просто на рандом выбирать. Калаш. Это калаш двойной что? Помогите же. Винтовка. А Ну-ка дай дальше. Пистолет. Ну, кстати, полезная штука. Патронул дофига просто на него. Дробаш, но он неудобный. Мы в прошлый раз с него стреляли. Калаш. У меня на калаш такие патроны есть. А какой именно? Да Они же одинаковые. Двое... Двое ручной пулемет отличается высокой тольностью. Длинный. Давай этот. Все. Вроде бы все. Не буду я патроны тратить. А, ч и все буду использовать? Я не хочу патроны тратить. Центр груди, а а по Братица, но... Много патроны Конечно, улавливаю. Ага, ща. Да, я чувствую. О, патрончики. А чё так мало? Блин, тут дофига патронов, я не могу ничего с ними взять их. Давай, бери. В смысле всё? Я один раз только могу взять их? Эээ, ну в смысле? О, блин, так нечестно. А куда нам дальше? А все, не хватаемся тут, тут радиации. Конечно, уже нахватались Ну, конечно, объект чистый. Никогда чистым не бывает. Здорово. Здорово, хан. Че, отправляемся. Какого лоха... О, там автомат. Кстати. Патроны, почему их не могу взять? Тут их дофига просто. Я не знаю. Ну, вопр... Давай ворота открывай нам. О, d6. Так раз, наш любимый. Да. Сейчас мы будем опять вот эту вот фигней мается. Как прошлый раз, да? Смотрите, тут совсем другой d6. Помните, прошлый раз тут было дофига этих стержней надо было вынимать. А тут уже все нормально. Никаким и наверх, да? Или куда? на низ тут смысле там ничего нет давай вверх Будем убираться, выбираться по ходу за те на да, да. похоже да. быть, ну похоже и что, не дождались А хотя не дождались вот оно. проклятие все что случилось? Говорят, Лесницкий что-то натворил! Чё он натворил опять? Опять Лесницкий, сломал, не да? Проход наверх? Или сейчас мы застрянем вот тут на середине, не придется как-то выбираться? А, их 16, вот походу, да. Вот. Да монолитовцы, что ли? Капец. Сейчас мне полковник за Лесницкого раскаленную арматуре, Ну да. Ну и правильно сделает. Не уследили просто. А, нет, мы не наверх набрали. Мы просто вот Что-то не помню этой станции. На компас? А, А, надо прямо идти надо. Я таки знал, что мне надо прямо идти. О, тут есть ваш. Ушки всякие, дробаши. Не, мы здесь были, по-моему. Но здесь мало кого был кто-то был. Блин, офигеть, сколько тут патронов, я не могу ничего забрать. За фигня. Потом покупать их. Нафига их покупать, если он тут целые склады стоя лежат? Смотри, сколько тут их. Ну и пару штучек украду я ничего чувствую. страшного не будет я просто уверен что уничтожение худше... а почему худшие конечно навредили уже давно что всех убили то нафиг что если мы с ними были просто но ну, это точно о мы тоже тут были помните серию начинали да, на я же говорю что мы здесь были тут все а было тем... он хотя он темно хотя твой... темно у вас сейчас если тоже, тоже будет будем за жизнь, нас это закон эволюции это и плохой закон, если честно. Нафига. Я должен съедать всех они и меня. Это не очень честно. Так. Хан. Да, У здравствуйте. Да-да. Тогда, пожалуйста, покороче. В ботаническом саду я видел черного. То есть одна mm -hmm. Меня счастью, да. Хан, что за бред. Всех угроз, Ну, в принципе, полковник. и тайны, да. Да не него нормально, он подружится. Он же дружился там с кем-то, с мутантами мог я подружиться. Думаю, подружится. Его со мной. Он мог управлять этими аномалиями Отпустите и всеми мутантами. С и с вами идет наш да, это я. И не только снайпер. Зачем? Да. Зачем снайпер? Чтобы а тут женщины у метро есть? Черного. Я не видел, что бойцы да вы... были. Вы... Нет, за это что Хана, нет. Рыбку? Не надо Но Хана убирать. Нет, я выполняю свой долг нет не вы трогайте чё? хана, сейчас в эту пугалку тебя иначе это твой последний шанс искупить вину Блин, саду нет саду не саду надо хана убирать не. ну хотя да он не прав черные конечно реально навредили бредни, Блин, После мы хана потеряли опять опять мы... А хотя он вреду наверное. их скоро война и ты мне будешь нужен здесь какая третья Дай мировая что застыл, Давай я не кролик не надо мне тут обзываться скажу прямо что тебя так? да я вообще-то чувствую очень и не забудьте контрольный контрольный, контрольный задний не, не забуду я должен сделать то время требовал хантер Ага, у меня же идёт Анна. Ну да, вот она. Всем, что заслужит честь этим Ордена, посвятить свою жизнь, защитить человечество, защитить метро. Никто, кроме меня, не подходит для этого задания. Я единственный, кто оказался неуязвимым для черных. Это еще мы с прошлой серии игр метро Возможно, я был рожден для этого, чтобы избавить человечество от них раз навсегда. Может быть, если выжил. И теперь я в шаге от завершения миссии. Почему же тогда у меня так неспокойно на душе? Да потому что это капец хлон. этому психопату -хану. Мир с чёрными... Не, ну конечно, я с этой стороны целью, нет. Что Ага, так ты фиг доберешься. Там сдохнуть Ой, можно. Ты я ты уже не сдох не пять раз провалился там это же все равно что договариваться с дьяволом ну в принципе да подавайте на стол монорельс так где он? а вот он электрический он просто тесла монорельс сам приехал давайте открывайте да чё ч ⁇ кролик блин чем зайцем назвали что я бесплатно сюда съеду хотя в принципе да кстати а чё, кролик сразу, блин? Кролик, кролик, блин. Совсем уже. Так, поезд прошлый год назад стоя на вершине телебашни, я видел, как ракеты... А, так это год назад было, что? Ничего себе. На ботанический сад, обращая всех э, живых существ в пепел. Плавим металл и стекло, никто и ничто не могло выжить в этом году. Это... Но хан нашел там черного. Теперь мой долг и моя миссия найти и уничтожить его, завершить начатое. А, значит, все-таки хан выжил и черный. Двое выжили. Но они же заговорились, как будто бы. Серьезно вам говорю. С ханом заговорились и все. И, и решили тут что-то, замес какой-то застроить. это было обычным делом. А сейчас монорельс кажется фантастикой. Да, ну, кстати, Наши наверное... Дети уже не будут знать, как им пользоваться. А внуки вообще будут думать, что это все боги создали. Может быть, кстати. Потому что он скоро все рухнет, развалится. Это 2. Ух ты, ⁇ -мо ⁇ Подвеска плохая уже. Ага, ага. Давайте открывайте ворота. Фикаси как быстренько они, по-моему, автоматически открываются ну, и закрываются. Прям тютельку в тютельку. Чуть-чуть и врезался, блин. А что у меня он... А, у меня он уже включен, да? А зачем не фонарями? Мне и так все видно. Вперед. Ну, у меня. А вам нет, вам не видно. Вам, скорее всего, вообще даже эту дверь не видно. Так, давайте открывайте двери. то да, давайте быстрее, тут никого нету, все хорошо. Я после прошлой метро уже ничего не боюсь. Открывай. Или они сами открывают. Ладно, напряжение есть. Открывай. Да, оно и было всегда, по-моему. О, кто-то уже тут валяется. Мужики, что, нормально? У вас здесь что-то? это так дофикаю просто. Это целая стая. А, это какие то алкаши, короче, местный. Напились просто, реально бутылки с пиватиком, блядь. Вот что будет, если вы будете бухать Вот вот так вот будете валяться да. все. О, у него тут что-то было. О, патрончики Открывай, давай. Так, ух ты, ⁇ -мо ⁇ тут... ⁇ -мо ⁇ крысы тут всякая фигня. Скелеты везде, разбросаны кости. Зараза, вот это скорость. Надо, на, на, на, давай, другой, скорость. Давай, скорость. Мимо пролетает коло. Да, Что-то лестница, да. Что лестница какая-то. Кто? кто? Что кто? Надел. Дождик идет, да? На, блин, опять. Мне и так на улице хватает дождика. Осень, блин. А тут еще и тут дождик. Вообще капец полный. Ну, в принципе, лестница ничем не. Сейчас и рухнет, смотрите. Сейчас, наверное, как и в прошлой серии. Мы лезли, лезли, просто взяли, оторвали ее нафиг. Или нет? Не, в этот раз повезло. Она вроде бы более целая еще давай давай на, давай рукой прям Ха. а нет можно ну, было эпичнее все он рукой такой пак выбил или ногой вот так это прям свалка автомобилей. волки стоят О, тут реально радиация. это точно не? москва по моему это чернобыль свалка чернобыля конечно <сёк> нет <сёк> а так да конечно теперь внимательно вот. ты вперёд, блин опять а че и... уже старайся оставаться на виду. Я так кто ну, меня там заблювал опять а че сам должен найти куда-то на полезу. куда на полез вообще ладно а мне куда не по мне походу прямо нифига себе блин, тут блин опять это фигня Слушай, а тут, тут болото всякое блин. Радиоактивные. По не. Это, не Это, Это говно. У, -у, -у, -у начнется сейчас, капец. Держите, сейчас еще еще тройка, До свидания. А, так давай за меня все. Только когда они будут приближаться вот так вот. Буду И валить их. Смотри за за камышами и что за камышами будет я перед меня перезарядка все идите надо. все убивай их все я буду сидеть здесь сама отстреливайся я не хочу ну да вроде бы да да Аптечка? Да какая аптечка я просто тут стою себе, сижу? На краю Там есть. Дерево, Дерево? А, ну сейчас посмотрим. Сейчас позырим. Влево-влево. Ни хрена себе это обход такой? Да ни хрена тут нету. Куда влево меня сейчас в тупик заведешь? А, да. Вот я так что вот, знаете. Влезу? ё это что-то, кто вам? это? Вот как это он? Слева, он еще там. слева, слева. Кто это такой вообще? Кто ты за чел? Он быть тут. За тобой. Да. да так что. Куда прыгать? Я сейчас вдохну. Если он сейчас выскочит, Натемо. это будет капец. Куда налево? Я просто... Че все? Ч ⁇ это он прозрачный вообще? Он прозрачный? Это ч ⁇ за бред А куда? все меня в тупик завел. Я Ой, да, это же этот инопланетян. Это все таки должно быть. Я что-то вообще запутался, что происходит? То налево, то направо. А это опять эти флешбеки его. Uh -huh. Uh -huh, ну да. А так мы именно сюда прям ракету, там где мы сейчас находимся. Вот это надо реально метко симитчить, или нет? Да, походу, реально прямо в черных. Ну кто-то живой остался И вот это вот он. Ч он выжил? Как можно после такого выжить вообще? Прям на него упала ракета. Он должен быть, не знаю, со скоростью света бежать. Да, это он и был. Офигеть, как он выжил. Это вообще не это вообще инопланетянин, реально. Бессмертный, походу. Э, ты что делаешь? Мне тоже в клетку сейчас посадят посмотрим. Враг моего в, мой враг моего врага. То существо, которое я встретил на выживших останках ботанического сада, выглядит как черный. И смогло проникнуть в мое сознание, доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное. Но это был только детеныш. Я уверен, он меня узнал. Узнал и испугался. И смог вывести меня на какое-то время из строя. Этого хватило, чтобы оказаться в плену. Малыш, ты тут малыш, что ли? А, это опять эти дебилы. Чем еще эти пауки жрут? С он также был Ладно, потом Что поэтому... О, это не Гитлер? Нет, случайно. Фашисты, Фашист. Фашист. Фашист. опять. Да, сколько... походу, этот чел уже сдох. Нормально. Валяется уже. И, вообще, я И он спит. Нормально, че какой ганджи? Мутации? Черед... Да по-моему, вот этот, который валяется, он мутации зубы? точно. Если нет, ты это да стой, ты Что? Там у тебя? Что? 318 на а? чего? Ему зубы сейчас вырывать будет? Ну, вот, ты Что? Нет. Это вот тоже застрелили, да? Он тоже мутан. Че мутант-то нормально? Ну не... фашисты, один, слава линии. да, фашист. Да он же нормально все сказал. Но, Чем меня тоже застрелили? Эта игра сейчас узнал. закончится просто. Этого... Во блок. Не надо. Выпусти меня, я тебя сейчас... Эти очки знаешь куда засуну с пистолетом? Но тут нам одновременно попались Рейнджер, красные и мутант. Что все это значит? Ничего. Говори, Ничего я не скажу. О, красавчик. Себя убей, а? Вот красавчик. Так и надо. Все, иди валяйся с ним. А пистолет забери, все-таки. Ты, я так понимаю из со спарты, а, а нафиг нет твой Даже проклятый тя, нож может, целуются, но а пистолета сон, дашь нет? Так, понятно, не даст, сон, Блин. не даст походу а да давай сломывай как то а да, вот а же там по-моему открыватель, да? вот он открыл а это мусор... мусоропровод что ну, вообще в ванне какой-то сидим валяются, отдыхают, короче. На чили, короче, Собираемся все. Да давай я пролезу, ну. А там сейчас выбегут какие-то мутанты и все. О, нормально, аквапарк, давай. А я почему не могу? нормально. А, нет, походу... Плохо. Походу не скидывали сюда трупы. Ну. Да, конечно, и фашисты еще те... У ⁇ ба, сколько это валяется. Походу мы не первые вообще даже близко здесь. Тут дофихает их просто. Их по этой трубе скидывали еще. И нас бы скинули, если Вот, он прям висят эти. Офигеть. Повесили просто. Суицидники, короче. Вон там лаз на той стороне. Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то гас пустя. А так, я тихо так, всегда. Гас да. пустя. Так они себя вы убьют 0. тоже. Я противогаз, -то. Не противогаз, если что. Открывай. А чё, а миссия провалена? Блин, серьезно? Так, а, по-моему, это так бы заметили. Двинули. Блин. Тогда я вообще никуда не пойду, я здесь останусь. Я, конечно, слышал, что у них где-то в но такие... А противогаз не... нет никак, нельзя а... надеть. Нет противогазу забрали, ну, да, бы. на той стороне. Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Так, так, так, так, так. Так они так заметят нас, если а... они не слепые. Двинули. Он прям заявит на меня. Ты, главное на свет не показывайся темнота друг диверсанты а да вот это да но ну, я в принципе сюда добрался к жизнь проскочили какие так сюда проскочил решетка. а как ее открыть? Да не, нельзя, на на и открыть они нельзя ты мало кашли 2 бойтесь и угадал а вот я нормально ел? Я же много ел кашу Ладно, вообще. Целый день ел кашу вообще. Нифига. А no если... а ну -ка как? А в лестнице Так они спалят тебя, реально? Не боишься, нет? Они прям там ходят. Как они не палят? Я не понимаю, они слепые, что ли? Я ж прям на дни перед ними. Да лезу, лезу. А сейчас Присажите, Прям рядом он слепой, реально что ли? Сука -мышка. Здорово. И потихоньку... Они нас Берег. смогут спалить кстати. Поконечко и все. Придется опять переигрывать. Дро. А Не поворачивайся, иди вот так вот прямо смотри. То да он прям а на нас ты, смотрит. Спасибо, офицер, как? Он же прям на нас смотрит. Он слепой, реально, у него зрение минус 10. Он, у него размыто все, походу. Никого он не видит. и Иначе реально, в реальной жизни он бы меня точно спалил бы. И тревогу поднял опять. Он прям на нас смотрел. Делаем так. Ты правого, я у меня я пистолета смотри, даже нет. Тут ты снимаешь своего. Ферштейн. Потом... Ферштейн, да. Не не все, а, а что же да? Пригнись, парень, так потише будет. Всё. А что это такое? Газ пустим, да? О. Чё, отпускать его будет? Нет, я не буду вас отпускать. Не заслужили. Хе-хе, себе заберу. А там Лампочка. Я выкрутил. Дальше что делать? Выключай нафиг свет. Давай там на, на шамань что-то. меня же спали Просто. Все, Никого больше нету. Да, Вижу, что вы какой лампочки. Эй, мне за вашу а как туда добраться вообще? Как, какой же тут сложный путь? По мостику? Сюда? Куда идти вообще? А на лестнице. Чем мне сюда? Ты что, его же Ой, это да опять эти фашисты разговаривают. Сейчас мы подкрадемся и избавим Что тут Вместо у них? Них тут эта труба прогнила походу. Ценит, как ты, цена. как он по воздуху идет вообще? А не гад... меня не видят Но Серьезно, я же прям на ними. Бабки, говорит, ну и... И что? Заплатил? Нет, не заплатили. Так, конец смены у нас... Что у них текстурки, конечно, а, конечно, какие тебе? О, повесили ему просто. Прям капец, они в дарт с него играли просто. Какие же не кровожадные вообще, эти фашисты. Бедный Чел. Ну я сразу за... мечи заберу. Да. Тебя они не пригодятся больше. Блин, его прям повесили просто как. Иисуса Христа. Нет, да перемечен, брат, не надо. Что? Мутант? Серьезно? Они мутанты в клетке держат? Это их не питомцы? Тревога! Тревога! Ну ты даешь, как ну как ты как? Его? Как там? на изи. Лампочку надо выкрутить, да? Добрался. Да, забрался. Надо... Куда прячемся? Куда прячемся? Все, спрятался. Давай быстрее открывай. Здорово. О, я веселье люблю. оглушитель глушитель еще? Так, время нормально вроде бы. Это сто процентов. Своих? у тебя там свои есть что-ли? А там свои есть. Мы только двоем вроде бы. Ну, До Тут река прям идет. нормально перепрыгнул. Во. У него есть автомат. Он конечно но ну хотя бы что-то. там по-моему больше нету никого все убил на изи ложку давай перейдем ох ты блин я газом отравил все сейчас от газа все подохники а так вообще тупой не туда пошел валенький тут, блин. давай валенький запирай. поехали так Побег из фашистской тюрьмы прошел под девизом Враг моего врага, мой друг, ее зовут, это друга Павел Он командировал, к командовал уничтоженные фашистами э Разведной крас, группой красных Я никогда не питался с со собой симпатии коммунистам Это Павел действовал как герой Нет, давайте в следующую серию Побег да все понятно. Надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите продолжение второй серии этой замечательной игры, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока-пока.